попробуйте полетайте на тантеме вам очень понравится хорошо делаем еще разок как это выглядит вот оттуда надувается надувается надувается потом я больше страшно что у меня подвеска порвется я туда улечу да вот уже жестко отпускаю за сантибе вот Здравствуйте, клуб уважаемые любители летных видов спорта. Посмотрите, какой кошмар. Вот эта подвеска, в которой я полечу в тандеме. И полечу я не просто так, а Что летчиком. Что кошмар? Шо? Летчиком-испытателем. А, за мной компания Sky Country в полном составе. С летчиком-испытателем. Блохой. Он меня сегодня будет насиловать. Населять. Этим тандемом. А, а вот гениальный конструкторский состав идет. Бредет. Где еще конструкторский состав? <с1> <с2> <с2> <с2> Никогда бы я не подумал, что не просто полечу, а полечу в тандеме, э, пассажиром-испытателем. Пассажирам да, Однажды, я... друзья, у меня такой карабин расстегнулся в воздухе. Это было очень страшно. Я до нижнего подвес. Да. да, потому что толстый. Держи второй. Вот. Никогда не думал я, что доживу до э, тест-пилота только в тандеме. Он очень боится. Он очень боится. Ты вперед беги. Ты не туда. Ты-то туда развернутый бокс. Ты туда развернутый. Ты забыл, что как такое там? Блока, может, мы Пока. Как тяжело быть тупым пассажиром. Блока, может быть прямым стартом. Может быть привыем, как люди. Идем куда я тебя пихаю? Один а, ноги хорошо? я пристегнул. Все, да, готов. готов. Пробуем тогда. Он у нас уже весь рас. Ну, надеюсь, мы его растянем. Гал. Ага. Да. Ну, оп. Ты что, бежать уже? Да. Ну можешь бежать. и не бежать, можешь стоять. А. -а, -а. пофипа. -по. Вот. Вот профессиональный пилот уронил параплан. — Слушай, кстати, а он между прочим завешенный? Завешенный? Да. Что ты делаешь с ним? Сейчас немножко подотпущу эти. Планер это ручка с педалями, это хрень со стропами. Я тоже умею на ней, но я пассажира страшно боюсь. Готов? Да готов уже, готов. Не томи меня. Ой. Ну давай тогда. Ой. Тейков, туда беги вперед. Ну, я... Куда-нибудь побегу. Пошли. А -а -а! Я умею летать! Садись внутрь а -а -а. в карабинчики, в треугольники. Ой, жопе больно. Да, Ой. и расслабляйся. Ну, понятно. Вот, усаживайся поудобней. Я умею летать. Ой. Самое главное про полете в тандеме это хорошо. Блин, баха, как мне страшно реально. Отлично, это очень хорошо. Ой же псудей! Дай мне клеванты, может быть, а? Не, не дам. меня ж тоже не должно быть страшно. Самое страшное ощущение для пилота быть пассажиром. Чем, ладно, если в плане или как-то. Мне кажется, эта штука более мне подконтрольна, даже мыслями, То, конечно, здесь оно все качается. Ну, понятно, когда пассажир, который ничего не понимает, ему пофигу качается и хорошо но я там, у меня мысль каждая, каждую секунду отработать вот это колебание какое-нибудь, там. Ру... у меня руки просятся рулить я, я не могу, у блоха, видите, у него все. вот это самое, если меня спросят, что самое страшное при полете э, в тандеме э, вот, вот это вот ох, для пилота, который уже умеет летать то есть я, конечно, сейчас еще будет страшнее, когда блоха будет какие-нибудь фигуры делать там можно будет, извиняюсь, вообще б**раться. Фух. Лоха, ты долго тут будешь летать? Да нет, полетели уже в зону. Я к тому, что я чем быстрее, тем... вниз. У меня запас по батарейкам небольшой. Я вас понял. Да. Тогда полетели. Поэтому полетели-ка мы с тобой лучше вниз. Я Хорошо. уже не летался. Фух. Ну все, я уже успокоился. Теперь мне не так страшно. Мне теперь страшно, что впереди кто-то есть. Видите, вот... Есть пилот, который хочет нас сбить. Любой пилот, потенциально летающий, это существо, которое хочет сбить таких замечательных двух летчиков-испытателей, да, блоха? Да. А, склон работает, можно было бы летать как можно дольше, но мы не хотим. Блаха, ну ты не слишком близко Нет, лететь? не близко, я э, попозировать, а тебе, тебе поснимать. Да, вот смотрите, как он снимает, а я при этом боюсь. Мне кажется, что я понятно, что к этим парапланам на плане летаю еще ближе. Но это же рулем. за рулем Фу. Так, ну что ж, можно сделать небольшую экскурсию по горе О, да, с это, сзади это нас, правильно Сзади у нас остался верхний старт а, Сейчас мы летим вдоль самой, самой горы Попадак Что это он с такой прыгает? А ты клеван? А ты тримирать, Ани. Я ты, немножко ты, подтянул Презупреждай меня, когда ты что-то дергаешь И вообще не дергай так сильно, мне страшно Хорошо, Да. хорошо да, да, Пойдем, старше, пойдем да. поближе к горе Сейчас мы ему пересечем, чтобы он. Листис... что ты так переживаешь, чего? А что он там орет? Ну... Я там у него был. Да, ему страшно, мы его спутку поставим. Так, Склад рыба под по склону идет канатка до самого верха. И мы сейчас пролетаем мимо... По ребру. По ребру, да. Промежуточного старта, он 1900 метров. 1800 этот будет. 1800... 1001, 9, тот, где а, мы стартовали, Патаро, а это 1.8 считается. 1900 метров. И этот старт э, в сторону континента. Видите, достаточно такой коротенький, с приличным уклоном. Наверное, я бы так сказал, один из более сложных стартов на горе Бабадак. То есть сверху вот этот старт проще. Снизу этот старт тоже проще. Это 1700 метров старт. Ну, вы сейчас видите все, прям как оно в жизни есть. Как оно красиво. А это верхняя Лу-Денис у нас. Ну, вот который называется вот... Авачик, а чуть левее Хисарон. Ну да. и дальше Фетия видна да. хорошо. А Алудениза бухта, вот она внизу. Мы вот. пока его Сейчас не очень так, хорошо да, Там город не видно. Но так вот я его увидел, друзья, первый раз в своей жизни в 97 году, то есть 24 года назад. Стартовал я тогда вот с этого старта. И вот, наверное, примерно так же э, летел в сторону моря и боялся. Потому что мне нужно было делать опасные режимы самому. И нужно было, чтобы кто-то меня заставил то сделать. А теперь же э, вот сидит сзади, тот, кто меня заставит только вообще без моего какого-то желания. И от этого мне становится все о, тревожнее тревожнее. Вот там, друзья, находится долина бабочек э, за э, вершинкой с антеннами, э, куда мы долетаем, очень красивое место. Я сейчас прижмусь максимально к кораблям и с правого виража пойду на посадку. Главное, за замачь, что будет не зацепиться. Ты, мать, что-то сними немножко кораблики, которые. Вот я прижимаюсь к скалам. Вот, максимально. Вот эта часть пляжа. Все, идем на посадку. Вот так, раз. вот На камушке. Бежали. Бежать. Молодец. Профессионал. Мастерство не пропьешь. Волечка молодец. Мы Это даже вообще, на ногах устояли, друзья. Вообще. И приземлились вот так вот. Рядом с такими вот. Ой, слушай, яхты такие навороченные. Это Джек воробей. А, да, Джек. Город Алуденис. Вот в городе Алуденис. Сейчас я руку протяну, как раз удобно. Вот она идет центральная улица. И.. По этой центральной улице вы попадаете на пляж. Вот там как раз остановка маршруток, которые везут вас на э, станцию канатной дороги. И станция канатной дороги, вот она, находится вот где-то здесь, э, на перевале. Вот она сейчас видна хорошо. И вот он, 1200 метров промежуточный пункт и, собственно, 1200 метров станции. Видите, как с воздуха можно красиво все показать. Если вы будете селиться в Алуденизе. Я вам рекомендую отель, называется «Пирдикия». Это самый мой любимый отель, потому что я там много раз жил и такое, не знаю, может быть, ностальгия работает. Самый первый раз, когда я приехал, вот видите лагуну, и вот там, вот такое местечко, можно поставить палатки, там такой хвалитовый лес. Там я останавливался первый раз, и вообще первые два курса, когда я вел, мы жили вот в том кемпинге, потому что денег было совсем мало. А наши более богатые студенты жили вот в этом вот, э, Leaky World. И они сказали как-то, Волков, а чего вы так э, вообще не хотите к нам слетать, покушать баранину? У нас одной баранины 16 видов. И я туда прилетел, приземлился, покушал баранины, понял, что у нас там вот живет э, Алексей, мой друг остался, который тоже хочет покушать. И мы взяли с моим другом Костем за Тонском лодку каяк и на каяке вот эту всю дистанцию вот эту всю дистанцию прошли до бухты подобрали в бухте алексея э, в непромокаемый мешок засунули все вещи включая фотоаппарат э, каяк погрузился под воду и мы не всплывая в подводном положении умудрились прочапать назад и зайти так сказать э, в ликю но что я могу сказать молодость молодость очень интересно. Кстати, сейчас мы, не знаю, увидит ли камера, а мы с Игорем видим Родос, остров а. Родос. Он не так редко, не, не так часто виден. Ну, давай попробуем показать. Да, кстати, Родос видно. Друзья, редчайшие мотивы явление. Надо было бы, на самом деле, сверху, с вершины поснимать. Что-то как-то мы не додумались. Там было лучше видно. Да, right? было лучше видно. А, где, почему видно Родос сейчас? Мы, видите, опускаемся в более такой слой, слой с дымкой, это инверсия. Сейчас видно, что внизу как раз воздух перемешивается, он более влажный, воздушная масса, а сверху воздушная масса другая. Вот сейчас хорошо эта инверсия видна на ваших голубых экранах. Между тем мы подлетаем к бухте. Плоха, ты сразу работать начнешь? Ну я скажу обязательно. Сам я провожу курсы СИФ здесь. Каждый год теперь, наверное, буду. Ну, раньше до 2014 -го года каждый год было. И я, получается, с 1999 до 2014 мы не пропускали. Возили каждую май месяц и каждый октябрь месяц. Потом был перерыв. Я больше занимался планиризмом, чем парапланиризмом. Плюс вечно то дружили с Турцией, то не дружили. Было достаточно сложно. И сейчас решил я эту славную традицию продолжить. И вот так выглядит бухта, в которую прилетают мои ученики. И я им говорю, ну-ка занимаем там правую половину бухты, левую половину бухты, готовимся к работе. И вот они у меня берут и складывают параплан раскладывают параплан и видишь я хочу э, занять положение чтобы нам никто под нами ни у кого не было а я еще чуть подвинусь от всех а я сейчас чуть писку поправлю давай э! вот сейчас мне страшнее так, голову я так буду ложить когда не, пока я э, видишь я пока тебе никаких этих не делаю э, перегрузок сейчас мы сначала срывчик сделаем прям сразу срывчик да Ой, друзья, по-моему, это начинается Значит. Можно пробовать? Да, пожалуйста Хорошо Приготовился от страха Срыв потока Ай, как же это страшно Надуваем парапланчик, надуваем, надуваем, надуваем Отпустили а -а -а -а. Опа! Клевок до 60 градусов, даже до 45 у -у Это э железная Б Фух. Вот. Так ]いや. что никаких проблем у нас со срывом нет Даже да? мне не страшно было а еще вот. разочек в Еще разочек. Сейчас сделаем, от солнышка отвернемся. Тоже вот мне было вот. не страшно, поэтому я готов, так сказать, повторить. Так, хорошо, делаем еще разок. Как это выглядит вот оттуда. Надувается, надувается, надувается. Потом я... Так, теперь идем Пладает. надувать. Надуваем, надуваем, пустили. Оп, полетели. Слушайте, ну не страшно. Я специально не торможу клевок, потому что у нас с тобой сертификационный срыв потока. А, то есть мы еще то не, еще, я, не я не тормозил ни сантиметра. Вот, поэтому, поэтому все чисто да. и э, справедливо. Да? Срыв потока, Корректно. друзья, это то, до чего доходят мои студенты. А давление-то падает. Чувствую Хорошо, душу, теперь держава. смотрите, что мы сделаем. Сейчас мы крутим, крутанем спиральку, только я уйду куда-нибудь, где никого нету, потому что у нас снижение будет приличное. Вот. И Игорь, тогда на меня голову или удержишь ее, посмотришь, как тебе будет удобно. что шея может отвалиться, я попробую сконцентрироваться. Ну я не буду, может быть. Я люблю массаж, мне обещали массаж, если с шеей будет что-то не так. Ну, хорошо, пробуем делать тогда. Значит, я сейчас сначала просто круто, но не сертификационную, просто посмотреть, как он себя ведет. Я в передней подвеске ни разу спираль не делал. Вот вход в спираль, вот она пошла. А все на самом деле запирание не произошло. Поэтому сейчас мы, может быть, попробуем с Игорьком крутить ага, это мы вошли в свою спуточку. Это всегда так бывает на нежном выходе. А я нежно выходил. Понятно. Вот. Мне больше страшно, что у меня подвеска порвется, и я туда улечу. Очень Значит, крутанем еще разочек. Да? Как голова? Все хорошо? Да, нормально, давай уже не томи меня. Значит, так, теперь я делаю сертификационный То есть я должен страшно. сейчас втянуть насколько сколько-то. И теперь мы за 5 секунд должны войти. Вроде бы есть вход. Я не должен отпускать ее. Ааа! -а. Да. Вот уже жестко. Отпускаю. За сантиметр. Вот она за заднюю часть. Выходит. Да. На нашем месте он тоже запирается. А -а -а. Это Йо, мы любим делать иyy. вот такую вот горочку для пассажиров. Ему очень нравится. Тянут настолько-то. И теперь мы за 5, минут 5 секунд должны войти. Вроде бы есть. Все. А! Вот уже жестко. Вот это совсем жестко. А, да, сопли потекли. А, ёп, студы и невесомость. Делать, вот такую вот горочку для пассажиров! Вот! Мне ну да, действительно. В жопу такие ладушки. Нейтральность присутствует. А -а -а. Ничего ты с этим не сделаешь. Ну а сейчас мы с тобой, наверное, крутанем сатик. Ну крутнее. Так. Так. <свист> сейчас Зачем ходим, ходим, это... Ходим, это ходим, ходим, ходим, ходим, ходим, ходим, входим. И оп! Ой. Опа! Вот так вот это выглядит, этот сатик. Ну, в садик-то, кстати, перегрузки нет, чем я говорю. Нет, тут перегрузки, выходим. Нету, выходим. Сразу же выходим из спирали, там перегрузки да. уже не нужны. Да. И вот так. И вышли. Вот, небольшая горочка. -а -а. Потому что я понял, что Волкову понравилось меньше спутная струять, чем ну, нежный выходит. выход. Так. так. <кх> так. И зачем я вообще на это согласился? Вот как выглядит сатик? Ой! Ба. Вот так вот это выглядит, этот сатик. Ну, в сатик-то, кстати, перегрузки нет, в чем я люблю нет, сад. Перегрузки... Нету, выходим. Ау. Фу. Фу. Фу. Вот, небольшая Фу. Фу. Фу. Фу. Потому что я понял, что волку ему понравилось меньше спутная струя. Конечно, меня тревожит всегда, когда что-то я не контролирую. Я тебя понимаю, а я, прекрасно. Я не контролирую ничего. И мне еще сижу в подвеске, которая в каких-то три веревочки. И у меня мысль такая, сейчас это хрясь, хрусть, и я вниз. И сейчас хрусть, и пополам. Ой. Друзья, сейчас погодите. на тантеме. Вам очень понравится. А -а -а! Это плохо делать винговеры. -а -а! а -а -а! а -а -а! Ну, плохо хорошие винговеры. Опа! И еще разочек. Уже низковатенько. Я уже вижу яхту. Поехали на неё садиться. Давай. контент огонь. Фу, обосратушки. Игорь, да, друзья, это, конечно... Игорь, огонь. слушай, а? я попробую дернуть. Говорят, что это нереально, но я... Поп... А, нет, не точно, это нереально. Уже мы низко, я боюсь. Ну ладно, все. Фу, так, главное теперь хорошо приземлиться, Сейчас же можем акробатов посмотреть. Так, во-первых, смоемся из зоны, чтобы в нас никто не упал. Кто из акробатов не сделал баг бак О, кстати, я вижу эти гостиницы. И ты можешь поснимать их. Они работают до самой малой высоты. Гостиница Сан-Сити, гостиница я моя любимая. Вот это вот под нами проплывает на краю Алуденис Резорт. Вот это, я жил. Ну вот, собственно, сам, как выглядит город Алуденис, он прекрасен. Вот отсюда уходят маршрутки наверх. В принципе, видна вот в конце долины станция канатной дороги. Как вы видите, все компактно и просто. Это Алуденис, так сказать, место замечательное. А это инструкция по его применению. Первый раз я жил вот там, друзья, вот там, в конце бухты. Вот он лагерь среди эквалиптов. Ох. Да, досталось мне веселье. Живые, но и непобежденные. Да, живые и побежденные. Главное теперь хорошо приземлиться. Я не буду рисковать, я сяду там, где широко. Да. Ты уже меня так побереги. Да, и там, куда мы обычно садимся, я не полезу. Либо... Ибо. Шасси мое, это ноги мои. Я привык на колесико садиться. Уже, да. Да, вот до чего жизнь довела. Вот, каким мы мужественность плохой. Да. Классическая восьмерка. Я не мешаю, хотя, конечно, я хочу взять клевант и зайти самому. Потому что. Ой, как мне страшно. Когда не контролирую ситуацию. Мои ученики приземлялись вот на все вот эти вот кафе иногда. Там, ну, не потому что они так хотели, а потому что у них так получилось. Вот, и блока вот. Так, мне тоже уже вывесится. Да можешь. Ой, главное сейчас. Не упасть. Ты главное блока скорость. Держи. Скорость, есть. Сядем, Скорость есть, сядем хорошо. Да сядем хорошо. Только сядем, не шаги будем шаги его делал. бить ногами да. или нет? Посадки к конвейеру готов. О! Так, О, хорошо, но, сейчас но, крылышко положим красиво. Мастерство не пропьешь. Звездный экипаж наконец-то до на земле. Ты О, это мастер. сделал, ты Посадка. выдержал я, все. Я, друзья, это самое страшное, наверное, что было в моей жизни. Вот это вот то, что я сейчас сделал. Летал пассажиром на тандеме. Фу. Да не просто так, она а испытательным. Да он... еще на порванном. На... А по... он порван был? Да. Прекрасно видел, где у него деформация. Он еще порван. <сvé> <сvé> Ой, да, слушай, Нет. Это Обкакаться можно. Не, ну это страшнее, ничего не бывает. Друзья, кататься на тандеме не страшно. Пожалуйста. Да, это мы. Вот, Друзья, это вот это вот контент-огонь. Это мы? Это... Ну, скажем так, одна сторона была оторвана, оторвана. Да. Кто разрушил Бастилию? Это э. не я, Мария Ивановна. Блоха! Зачем ты порвал тандем? Он прототип, мне можно. Да. А? Вот так, сзади, с боков, давай сзади. Да. Игорь. Вот давай это, турнику, вот это контент огонь. А, блоха! Но мы это сделали, вот это друзья, да. мы порвали параплан Вот, вот он, вот, контент-огонь Вот, летчик-испытатель, хорошо кушал, хорошо кушал Ой Ну молодец Нет, Валаха, ты скажи, ты доложи, пожалуйста, о испытаниях Значит так, к сожалению, на данный момент результат отрицательный То есть крыло показало спиральную нейтральность Будем работать а что скажет конструктор? Да, собственно, то же самое. Будем работать. Что такое спиральная нейтральность вообще? О чем мы говорим? Тест довольно жесткий. То есть мы должны прогрессивным движением и единственным движением войти в глубокую спираль. И эта глубина клеванта должна быть такой, чтобы он вошел либо за полтора оборота, либо за пять секунд. После этого он вошел в глубокую спираль. Руку нельзя никуда двигать. Она должна быть затянута. А для глубокой клеванты глубокой спирали это много. Поэтому он разгорает разгоняется очень прилично. И его надо так подержать 3 оборота. И еще за один оборот отпустить. Так? И дальше смотреть, что он э, делает. Если крыло сразу начинает выход, э, это А. Если оно кручит там 1-2 оборота, по-моему, это Б. Ну и так далее. В общем, дальше надо смотреть. Наш вариант пока, оно остается в глубокой спирали, э, 3-4 оборота, его надо выводить. То есть, ну, надо ну, соответственно, работать. работаешь внешней клевантой. Да, но как только... Трогаешь внешнюю клеванту, сразу же идет выход. Вот. Но поскольку он не спонтанный, то есть э, с помощью пилота, это, не, э, это вне, вне э, зоны сертификации, будем так говорить. Друзья, может мне даже стало впервые немножко жалко моих студентов, на которых я которых я тренирую глубокой спирали. Потому что вот эту перегрузку, когда она совсем уже свалилась в очень глубокую спираль, я, тем более там заперлась, держать тяжело. и э, ну, Когда ты контролируешь ситуацию, наверное, это проще, но ведь новички они часто попадают и думают, а как теперь из этого выйти, ну, точнее, даже знают, но, но это действительно тяжело, поэтому спирали очень ответственный режим, очень нужно хорошо ее научиться э, отрабатывать, выводить парапланы спирали, и это ключ к возможности работать при перегрузке, если вдруг завязался галстук еще что-нибудь это, в этом роде, если там получился подворот крыла, затянуло в авторотацию умение держать перегрузку, думать при перегрузке и делать что-то при перегрузке – это крайне важно. И этому учат глубокая спираль. Ну что ж, друзья, на этой оптимистичной ноте можно закончить это видео. Мне кажется, контент огонь. Вы сами видите, погода. Погода бомба. Я это сделал для вас, глубоко уважаемые зрители канала «Мечта летать». Надеюсь, как-то что-то вы там прокомментируете по этому поводу. Фух. Но это это О, все было прошлое. Трудовой это... и, да. и, и, Инструктор нет, это испытательский подход. Да. Работа испытателя трудна и безопасна. И весела! Весела! Гей-гей, а до новых встреч! Будем продолжать!